Дом, давай, давай. Давай. Привет, сынолечка. Камилочка у нас тут сокраснулась. Едем по магазинам, да, хотим Богдаши посмотреть курточку. Может быть, еще что-то присмотрим. Может быть, что? А втечка мия, игрушка. Игрушку? Может быть, и игрушку какую-нибудь сейчас посмотрим. Спасибо. Музыка понравилась? Да? да? Здорово. Денежки больше. И денежки положим. Открывай дверь. Майпс. Мышка. Привет. Привет. Привет, ты путешествуешь, да? Пойдем. Да. да. Как всегда, я сзади, да, Эй, куртку снимать, тоже жарко. Сейчас мы посмотрим что-нибудь. Пойдем. И тебе курточку снимем. Пойдем в магазин, зайдем пока. Ой, Бадаша, С Сдушапки, Спасибо. Да. Тебе раздеть. Да. Ты едешь, да? В магазин. Мышечка едет Мышечка Камилочка Переступай давай Раз опа. Точно тетка была Пошли Зайцы Мы сейчас сюда зайдем Посмотрим тебе Может быть вещи Идем Бог Вещи сюда пошли Зайдем Почему? Это у тебя штаба такая, да? Да. Калай. Здорово. Корона такая, да? Ну все, Дим пролетел сынок. Да. Сейчас закрою -то. И всякие девчонки подградывались за нами. И не знаю, домой, наверное. Всего? противаться. так, Да. Давай. Давайте вот эту? Я тоже так делаю. ты ж задом наперед передеваешь. Передевай. Привет! Привет. привет. Ой, вставай. Поднимайся. Поднимайся, поднимайся. Поднимайся, грязный пол. Вставай. Да-да-да, привет. Какую? Да, да, да. Купили Багдашу куртку, теперь идем в детский мир, посмотрим, что-нибудь может из а -а -а. Тебе нужна реклама, да? Пойдем, Мышка. Богдаша уже в магазин заходит. Пойдем, дочь. Пойдем, Богдаша, уже зашел в игрушки смотреть. чудик да пойдем пойдем куртки положим положи наши курточки ну, камила поедет на машине садись давай с другой стороны дверка открывается иди сюда с другой стороны дверка открывается. камила слева дочь вот с этой стороны Ой, нога не поднимается. А мне лопусь катать. Да. А ты большой не поместишься, несы на маленький. Пойдемте. Ты каташь будешь. Пойдем. Мам, помоги. Помочь? Да очки угу. Угу. вот рыбалка вот с магнитками вот это интересно угу. магнитиками. Маленькая, а, маленькая. а вот смотрите мыльные прогульцы, на перчатки одеваешь это... и вот они не лупаются угу. закрывать дверь да. останавливаться нельзя я знаю, дочь выпрыгивает, сразу. Ого, какая, какая машина. Да? По... Машина и тут дешевле, достовернее. Экзост. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Пахнет. Все, котятки все, мы все сделали, купили все, все, что нужно. И теперь мы поехали домой. Всем пока. Пока-пока. Да. Тебе понравились твои покупки? Да. Понравили? Да. да. Давайте покажем. Покажем? Да. Потом будем показывать. Да. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Погдан и Пишите комментарии. Да. Пока-пока. Пока-пока.